Привет, друзья, это Макс English Шоу. Сегодня мы будем говорить о словах, которые вы произносите неправильно. Возможно, я надеюсь, что вы произносите их правильно. Но если в течение этого выпуска вы услышите какие-то слова, которые вы... Для вас это было откровение, что они на самом деле так произносятся. Дайте нам знать в комментариях. Вот-вот там, окей? Okay? Какие слова для вас были... Вау, wow, оказывается, это так, а не так. Окей? Okay? Let us know. А мы начинаем. Первое слово. Буду давать вам пару секунд. Как вы его прочитаете? Schedule. Это слово schedule. Не сче, schedule, nothing else. Schedule, schedule. Schedule — это ваше расписание вашей жизни, ваши дела, то, что находится в вашем календаре. Это ваш schedule. Есть много очень устойчивых выражений со словом schedule. Например, hectic schedule. Это очень напряженный график. Или flexible schedule, гибкий график. С ними будут наши примеры. I have a hectic schedule for the next few days. У меня очень напряженный график в ближайшие дни. Hectic schedule. Hectic schedule. Hectic schedule. They have a very flexible work schedule. У них очень гибкий график работы. Flexible schedule, гибкий график. Например, у меня flexible schedule. Я могу двигать свою, свою работу, отменять ее и так далее. flexible flexible schedule в этом видео мы слышим 5 minutes ahead of schedule right on schedule five minutes ahead of schedule right on schedule на 5 минут раньше расписание это как по расписанию ahead of schedule еще раз произношение schedule небольшая ремарка британцы могут произносить это слово schedule ничего страшного это такое у них тоже произношение тоже нормально но вообще то schedule Следующее слово вы видите на экране. Как вы его произнесете? Ну, это просто. Recept. Это слово receipt. Receipt, receipt, receipt. Это чек или квитанция, который вы получаете в магазине за свои покупки. Дорогие друзья, то, что вы получаете в магазине, это не чек. Не чек. Чек это то, что ты, вы видите, видите в фильмах. О, выпиши мне чек на, на 5 тысяч, и вот я выписал тебе чек. Вот это чек. А то, что квитанция за покупку, это receipt. Receipt. Окей. Okay. Can I have a receipt, please? Можно мне, пожалуйста, чек? Can I have a receipt, please? I kept the receipt, so I can return it if I don't like it. Я сохранил чек, что... так что я могу вернуть товар, если мне не понравится. I kept the receipt. Моя жена все время меня этому учит. Max, get the receipt and keep it. Get a receipt. Получи, пожалуйста, всегда чек за любые покупки и держи его. В смысле, храни его. Keep the receipt and get the receipt. Receipt, receipt, receipt. Друзья, а если вы не хотите делать ошибок в своем произношении, хотите идеальное произношение английское... Как красиво поет, а? Такое, как у нее. Друзья, если вы хотите такое же крутое произношение, как у меня... Нет. Друзья, если вы не хотите делать ошибок в своем произношении или делать их поменьше, то добро пожаловать в Школу английского языка English Show! Ссылка будет в описании, так что добро пожаловать! Закрыто. В общем, ссылка в описании. Первый урок бесплатно. Следующее слово. Как вы произнесете его? Не ругайся honest honest honest не honest мы не читаем в этом слове букву h honest honest honest честный honest честный Thank you for being so honest with me. спасибо за то что ты так со мной честен for being so honest. let's be honest she is only interested uh, in Mike because of his money. Uh, давай будем честными майк ее интересует только из-за его денег Let's be honest. Давай по-честному. Давай будем честными. Итак, в слове честный мы не произносим первую H. Это просто honest. Honest. That's honest work for honest pay, говорит Барк Симпсон. Барт. Опять барк. That's honest work for honest pay. <laughs> барк, кстати, по-английски это гавкать. То, что делает собака. Так, просто барк. Барк, барк, барк. Барк. Это делает собака. Гав, гав, гав. Окей. Okay. Uh, То есть собаки тоже русской нужно будет учить английские, типа английская yeah. <качь> лайни. Да, она, она должна учить, да, баркетить. Окей. Симпсон говорит, that's honest work for honest pay, честная работа за честные деньги. Итак, еще раз, guys, honest, honest, honest. Следующее слово это jewelry, Jewelry. generally. Это Джеверли. Это jewelry. Jewelry правильное произношение. Это ювелирные изделия. Jewelry. Couple examples. The nurse asked her to remove all her uh, Медсестра попросила ее убрать все, снять все ювелирные изделия. Помните, дорогие друзья, что jewelry это неисчисляемое существительное, поэтому мы не говорим jewelries. Даже если мы имеем в виду много украшений. Jewelries. это штука острая вообще-то. I don't wear jewelry of any kind. Я никаких украшений ювелирных не ношу, как, ну, как вы можете видеть. I don't wear jewelry of any kind. Jewelry, jewelry, jewelry, no. Somebody's not looking for jewelry. Кто-то не гонится, не ищет uh, ювелирные украшения, говорят ребята из Люди в черном. Somebody not looking for jewelry. Следующий случай, это сразу два слова, друзья. Stomach и ache. Stomach ache. Боль в животе. Это не stomach и это не эйч. Stomach ache, stomach ache, stomach ache. Пару примеров. Один со stomach, другой с ache. You shouldn't exercise on full stomach. Тебе не следует делать упражнения на полный, как бы, живот. You shouldn't exercise on full stomach. Stomach следующий пример with ache her eyes ached from lack of sleep lack of something это неудача, не дорогие друзья пишется по-другому uh, и это означает недостаток чего-либо lack of sleep недостаток сна и ее глаза из-за этого болят her eyes ached terrible i have a headache a stomach ache terrible i have a headache a stomach ache ужасно у меня болит голова у меня болит живот итак друзья stomach Stomach, stomach, ache, боль, в голове, в зубах, спине, животе, ache. Следующая ситуация, снова два слова. Одна женщина, woman, но женщины не womens или не также woman. Women, we women, we женщины women, ok? Women, women, women. Alcohol affects men and women differently. Алкоголь влияет на мужчин и женщин по-разному. Women. Beautiful women. Successful women. Beautiful women. Successful women. Слышим мы в этом видео. Итак, еще раз. Women. Множественное число для женщин. Woman, women, women, women, women. Следующая ситуация. Снова два слова, друзья. Desert. Desert. Или desert и desert. Я не знаю, в каком порядке... Эдвард поставит их на экран. <laughs> Итак, с двумя буковками S это dessert. Это то сладкое, вкусное, что вы кушаете после основного блюда. Dessert. Dessert. Dessert. Dessert. Uh, ударение на, на второй слог в конце слова dessert. А uh, uh, вот с одной буковкой S это desert, пустыня. Desert, пустыня, desert, desert, desert. The waiter asked us if we'd like to order a dessert. Официант спросил, хотели бы мы заказать десерт. Итак, заказать десерт, order a dessert. Dessert, dessert. А вот, как я уже сказал, desert – это пустыня. Welcome to the desert. They traveled many miles across burning desert sands. Они прошли много миль по раскаленным пескам пустыни. Desert, desert, desert, desert, desert. И еще одно слово, друзья, как вы прочитаете его? Это не tomb, это не том, это tomb. Tomb – это гробница. Популярный фильм с Анджелиной Джоли, Расхитильница гробниц Tomb Rider. Окей? Okay? So, tomb, tomb, tomb. When they opened up the tomb, they found treasure. Когда они открыли гробницу, они нашли сокровища. Who has disturbed my tomb? Кто бы беспокоил мою гробницу? Tomb? Итак, tomb — это гробница. Если вам понравилось это видео, <laughs> ставьте лайки, колокольчик здесь, чтобы получать уведомления о новых видео. И не забудьте сказать нам, какие слова вы произносили неправильно, а теперь будете произносить правильно, окей? Okay? Um, и...